Осень владенье неспешно обходит, Лес украшая листвой золотой, И по верхушкам деревьев проводит Нежной и легкой прохладной рукой. Сиет дубы свое семя усердно Там, где спокойная осень идет. сыплются желуди щедро на землю, Только немного из них — Прорастет. Рано скрывается теплое солнце, холод приходит с ночной темнотой, нету дождей, паутинка не рвется, мир напоен лишь обильной росой. Вот отголоском прохладного ветра, Весть о грядущем морозе летит. Осень, обняв на прощание лето, Горько заплачет, заплачет на взрыт. Помни в ненастье, когда так непросто, Жизнь не закончится мрачной зимой, Будет весна, будет рано или поздно. Нынче же осени легкая поступь В сердце приносит желанный Пока.